Когда я говорю «мы», я представляю рядом с собой всю чудесную команду Golden Garden, Весь тот коллектив, тот коллектив, который работает здесь. И живем мы, живем мы такой идеей, что 50% успеха нашего – это наше трудолюбие, знание, творчество. А, а вот следующие 50% – это поддержка вас, наших дорогих партнеров. Ни один наш проект и одно самое смелое начинание не отходится без вас. Мы сильны, когда мы вместе. Очень хочется вам говорить за это спасибо. С большим удовольствием передаю слово удивительному человеку, преподавателю, историку Борису Григорьевичу Кипнесу. Сегодня меня попросили рассказать о в том месте, где мы собрались, о Владимирском проспекте. Казалось бы, в Петербурге практически каждый, живущий в центре, по нескольку раз в году, а иногда и в месяц, оказывается здесь, на Владимирском проспекте. Он проезжает по нему, в собственной машине, или в троллейбусе, или в маршрутке, или в автобусе. Или проходит, или скорее пробегает торопливо по делам. Не обращая на него особенного внимания. Как и для всякого горожанина, занятого своими делами, делового человека. Владимирский проспект не более чем улица, может быть магистраль из-за того, что он находится в центре города. Ну, в общем, место функциональное, которое надо использовать по его назначению, по нему передвигаться. Ну, максимум найти нужный дом, если в этом доме есть какое-то дело. Но, собственно говоря, этим и исчерпывается и общение, и отношение к Владимирскому проспекту. Что же касается туристов, то эти люди сюда попадают довольно редко, mm -hmm. ибо Владимирский проспект mm – -hmm. место относительно специфическое в этом смысле. Максимум, что может привлечь внимание туристов, это Владимирская церковь и Музей-квартира Достоевского, естественно, на Кузнечном переулке. Но туда скорее подъедут на автобусе. Наверное, со стороны Марата выйдут и пройдут по Кузнечному, либо выйдут из метро. А между тем, между тем, Владимирский проспект далеко не такой уж знакомый, как это может показаться. Это одно из интереснейших по-своему мест городом. Но Владимирский проспект, как и все наши близкие родственники, которых мы, казалось бы, знаем вдоль и поперек, и члены нашей семьи, которые иногда нам просто могут уже и надоесть известным образом за время длительного общения, он требует пристального внимания. И тогда тогда, наверное, он может раскрыться по-новому, как вдруг неожиданно раскрывается давно тебе знакомый человек. И ты начинаешь понимать, что ты был глубоко неправ, считая, что этот человек обычный, привычный, и тебе знакомый по самой пятке от его макушки. Пройдемся не спеша, по Владимирскому проспекту. Я не собираюсь вам рассказывать историю людей, а всякое место – это история людей. Так же, как и вот этот ресторан. Это на самом деле история людей, которые здесь работают, кем бы они ни были, какого бы ни было их незаметное для нас существование. Это они делают его, вот таким комфортным, во всех смыслах этого слова, местом, куда можно прийти, если есть, конечно, деньги. Если нет денег, здесь делать нечего, как в любом ресторане. Но когда у вас есть такая возможность, вот эти люди, которых мы даже не замечаем, ибо в ресторане мы же самоутверждаемся, мы вырываемся из обычной обстановки и ведем себя так, как нам хотелось бы жить всю нашу жизнь, Постоянно. И забываем по этой причине, что мы здесь всего лишь гости, а те, кто здесь трудятся, они, собственно говоря, и создают это место. Вот так же любая улица, любой проспект, любой переулок, он создан людьми. Теми, которые в нем жили, живут и будут жить. При условии, конечно, что эти люди там не прозябают, а живут. Вопрос именно в этом всегда и заключается. Живем ли мы или только существуем? В проспекте есть свое очарование, есть своя маленькая тайна. Она заключена в названии. Мало кто вообще задумывается, а откуда, собственно говоря, взялось это название? Нет, те, кто хотя бы немножко любопытны, они начинают догадываться, откуда оно взялось. И понимают, что к городу Владимиру отношения никакого это название напрямую не имеет. Оно имеет, конечно, название проспекта, прямое отношение к церкви, здесь находящейся. Церкви иконы Владимирской Божьей Матери. Появившийся здесь в начале второй половины XVIII столетия. А вот почему здесь появилась именно эта церковь? Этим вопросом современный человек не задается. Он воспринимает любое здание либо функционально, то, с чего я начал, либо, если это ему бросается в глаза, как памятник архитектуры, хотя надо заметить, что основная масса наших соотечественников, к сожалению, оценить здание с точки зрения его особенности, а тем более уникальности, не в состоянии. Это одна из главных проблем нашей жизни и нашего, в общем-то, не очень веселого социального, политического бытия, потому что оно вытекает из очень сумрачного культурного бытия. На церковь Владимирскую, конечно, не обратить внимания невозможно. Но почему именно здесь она и была построена? Это самый главный вопрос. Почему в данном месте построено данное сооружение? И вот здесь, господа хорошие, должен вам заметить сразу же. Для значимых Сооружение, место просто так никогда не выбирается. Ответ лежит в истории города Санкт-Петербурга. Какова и даже петербуржцами знается весьма поверхностно. Как называлось административное отношение эта часть города в XVIII веке? Вот тут ключ. Это место называлось в центре города, московская часть. Да-да, это московский район 18 века. Но, позвольте, скажет поверхностно знающий историю Петербурга человек, ну и что? Какое-то отношение имеет к храму, носящему таковое название? Не торопитесь. Москва священная столица России и русского народа в те времена, была вместилищем многих духовных святынь. Сейчас это слово употребляется каждым политиканом, каждым прогрессивным менеджером от культуры. Легко оно выбалтывается. Эти люди не имеют никакого отношения к духовности, тем более к святыням, в особенности, когда их никто не видит. И они могут жить так, как они любят жить, а не так, как должно было бы жить русскому человеку, живущему в России в столь критические времена. Духовные святыни и духовность ⁇ это не праздные слова. Из-за того, что они стали праздными в XX веке, Собственно говоря, судя по всему, жизнь в России идет наперекосяк все быстрее. И может закончиться... Я меланхолик и скептик, по своим взглядам. Я усе не навязываю вам свое мнение, но не боюсь его излагать. Призываю таким образом вас задуматься. И может закончиться не самым лучшим образом, в отличие от того, как мы пытаемся себя уверять и нас уверяют. Потому что жизнь без души это живое состояние мертвеца вот он умер внутренне но функционирует передвигается потребляет пищу изводит воздух на углекислый газ получает зарплату мучает окружающих иногда веселит их с собой, но он не живой его интересуют только материальные вещи. Материальные вещи, извините меня, известно, каким образом перерабатываются. На удобрения, на химикаты, которые отравляют воздух. Не более того. И вообще, умрет он эти материальные вещи, которые он приобрел. Не сможет взять с собой в последнюю квартиру, куда ничего кроме него и упаковки не помещается. И тем не менее он быстренько так существует, вокруг себя завихряет воздух и болтает о духовных ценностях и святынях русского народа и русского общества. Поэтому я бы не хотел, чтобы воспринять слово «духовная святыня» легко, как это делают наши соотечественники в подавляющем своем большинстве, не понимая, что этим губят себя и страну. Множество духовных святынь в течение нескольких столетий собралось в Москве. Но среди них самое главное – спасительница, троекратная спасительница Москвы и единократная спасительница земли русской, икона Владимирской Божьей Матери. Не время, не место здесь сейчас говорить о ее значении. Я бы тогда все 45 минут меня отпущенных только на это бы и потратил, а вы бы узнали некоторые очень интересные, я думаю, для вас подробности, связанные с деятельностью этой иконы. Но еще раз говорю, не время, не место. Но время и место понять, что Петр Великий вовсе не был таким реформатором-реформатором, как у нас его любят с советской легкой руки преподносить, что он не понимал значения религии и места духовности. Не любя по вполне основательным причинам Москву, он, тем не менее, был не против относительно того, чтобы то важное, что выросло в течение столетий в Москве, перенеслось бы сюда, в Петрополь, в любимые его детища. Без этого вы не поймете никогда, равно как и туристы не поймут, почему из чертежной, маленькой хороменки появляется церковь, Исаакия Далмацкого. Почему примерно так же появляется на Невской перспективе церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери? Почему в его домике? Да, да, том самом домике. На берегу Невы, в красном угле, находится сопровождавшие его с момента рождения и до момента его кончины нерукотворный спас. И Это тоже отдельный разговор, что такое нерукотворный спас. И почему он так ценен был в системе духовных ценностей русского народа, что царь Алексей Михайлович отдал эту икону новорожденному своему последнему сыну. И та была всегда с ним. И видела его последние минуты в первом зимнем дворце. Потом отправилась на место вечного пребывания в первый дом Санкт-Петербурга. Вот точно так же не случайно появилась эта церковь. Петербург должен был стать не просто столицей империи, он должен был стать новым духовным сердцем России. Поэтому здесь должен был появиться храм во имя самой важной святыни. Не забывайте, что церковная традиция утверждает, что икона, находящаяся в Москве, писана самим апостолом Лукой на столешнице. Не время, не место говорить про энд-контра относительно этой теории. Но для русских людей святость этой иконы и изводов ее, и ее копий, которые все чудотворили, была несомненна. Поэтому мысль о строительстве храма, возникшая в эпоху Елизаветы Петровны, было продолжением мыслей Петра Великого и ее отца, память о котором она чтила из всех соображений, в том числе, конечно, из политических прав на престол, у нее на самом деле не так уж много было. Она его захватила, в общем-то, против закона. Поэтому она должна была всегда стоять на страже своего петровского происхождения во всех смыслах этого слова. И поэтому... Должна была появиться в Петербурге церковь во имя иконы Владимирской Божьей Матери. И где же ей надо было этой церкви появиться? Конечно, в московской части города, каковая должна была символизировать маленькую Москву. Здесь, на берегах Невы. Таким образом, вот это было понятно тогда. 250 лет назад, и непонятно современным людям никак. У них другое мышление абсолютно. Они, еще раз повторю, живут и не живут. Видят и не видят. Чувствуют и на самом деле не чувствуют по-настоящему. Москва внутри Петербурга. Вот мысль. Новая Россия ⁇ это реальность. Она другая. Она распространилась на гигантское расстояние. Но в сердце своем она все равно включает Москву древнюю. Следовательно, никакого разрыва в традиции нет. Все важнейшее сохранено и умножено. Не буду говорить о том, как строилась церковь. Не это есть предмет нашей сегодняшней встречи. Судя по всему, все-таки не Растрелли, про ну, дом, не Растрелли является ее автором, а судя по всему, Пьетро Антонио Трезини, один из многочисленных членов клана Трезини, творивших в нашем городе. Но это не доказано до конца. Но однако все-таки. Наверное, все-таки не Франческо Бартоломео граф Растрелли. Необходимо отметить еще одно обстоятельство. Пятиглавия собора не случайно. Это не просто дань обычной традиции крестово-купольного церковного сооружения. Это прямая отсылка к Московскому Успенскому собору, в котором и находится икона Владимирской Божьей Матери. Вот не копия его, как это было модно бы в начале XX века при увлечении археологическим старином, а по-новому осмысленная в эпоху барокко церковь, но пятиглавая. Вот не одноглавая, как Казанский собор как Петропавловский, как Самсоний, страноприимец и пророчица Анна, как Пантелеймон, целитель. Я бы хотел сейчас только заострить ваше внимание к тому, что смысл появления этой церкви из списка чудотворной иконы здесь, в московской части тогдашнего Санкт-Петербурга, именно вот такой. Духовное переселение Москвы в Петербург и непрерывная связь духовной традиции. Кстати, и улицы в этом районе долгое время носили название городов Московской губернии, даже Старого Московского княжества. Одна из них так и осталась – Дмитровский переулок. Это в честь города Дмитрово. Не были там никогда? Были в Дмитрове, да? Ну, вот так вот. Это его делегат здесь, у нас, в двух шагах от Невского проспекта. Однако дальше, дальше. А что за люди здесь жили? Я расскажу лишь всего-навсего о двух-трех. Время не позволяет подробней пройтись по каждому дому. И начну вовсе не с Федора Михайловича Достоевского, чего, может быть, ожидают все. Начну с Петра Францевича Лезговта. Да-да. Очень часто жители нашего города, в особенности сегодня, они даже задают вопрос, а кто это такой? Потому что институт имени Лезговта с человеком у них не ассоциируется. Произошло то самое, о чем писал еще Маяковский про Августа Бебель, если вы помните хорошо стихи его, о том, что рассеются исторические враки, и для вас будет Бебель освобожденная женщина, а для нас пиво и раки. Ну, еще и кожаные изделие фабрика. Вот как Микоян, поставщик Кремля с 1933 года, так и видишь Инстаса Ивановича, как или Сашку Меншикова, с коробом, значит, с лотком, ходящим и поставляющим в Кремль Бояром во главе с Джозефом Виссарионовичем сосиски и колбасу. Они его за это презревают и пригревают. Больше пошлости, конечно, чем наши времена, придумать сложно. Вы даже не представляете, на самом деле. Это не ваша вина, это, как в таких случаях говорят. Это беда, непросвещенность. Значение лезгов для русской медицины и для развития нашего народа, физического развития нашего народа. Во-первых, Лезгов – великий анатом. У каждого из нас есть желудок, но мало кто из нас знает, что местоположение желудка в организме человека и взаимную связь с этим расположением внутри человеческого тела и работой желудка открыл именно он, обрушив все до этого существовавшие представления. Точно также многие другие вопросы, связанные с анатомией головного мозга человека, были впервые по-настоящему разгрешены им. Это еще до физкультуры и гимнастики, которая явилась на самом деле одной из его боковых линий интересов. Так вот, Владимирский проспект непосредственно связан с лекциями Лесгофта читавшимися с конца 1875 по весну 1876 года в здании уездного училища. Правда, этого здания теперь нет. Его снесли благополучно, когда начали строить станцию метро Достоевская. Кто только там не читал. Это было в начале 70-х годов одно из самых популярных мест общественных лекций по вечерам естественно там читал менделеев да. там читал бородин он же химик он там читал лекции по химии и так etc и etc и так легко не дрожащей рукой как посылают на смерть значит снесли это место и все равно там выросло чудовище, Весь Петербург стекался на эти лекции. Я о Лезговте выбрал сюжет для Владимирского проспекта только потому, чтобы напомнить об этом удивительном человеке, чью жизнь я не могу пересказать, она вся связана с Петербургом. Он жил на Выборгской вблизи военно-медицинской академии, тогда еще медико-хирургической, когда он в ней учился, вот. а Сюда он приезжал читать, это были бесплатные лекции, потому что в этом он видел свой общественный долг, просвещением. Вот не рассказы там о том, кто с кем спал, как у нас любят по телевизору, кто сколько пил и что колол, у кого сколько было брошенных детей, а просвещение, привнесение науки, и культуры в сознание соотечественников, которые, может быть, и книгу-то купить не могут, потому что у них этих полутора рублей нету в бюджете. Так вот, пусть послушают ученого. Такое вот это место, где теперь высится эта непотребность. И это символично на смену великой русской культуре пришел торжествующий хам. С туго набитым кошельком. А вот после Лезгов-то, конечно, Достоевский. Вы знаете, я убежден, что вы знаете, что Федор Михайлович жил с 42 по 46 год 19 -го века. Здесь, образно говоря, за стенкой. Это портрет 1947 года. Он был тогда таким, когда он уехал с Владимирского проспекта. Слава пришла к Достоевскому в 25 лет. Задумайтесь над этим, соотнесите это с собственным возрастом. И поймите, сколько вам надо приложить усилий для того, чтобы успеть. Оставить о себе память, то есть решить главную проблему, над которой бьется человек с того момента, когда он начинает осмыслять себя, то есть примерно с подросткового возраста. Как достичь бессмертия? Ибо самый единственный страх, который мучает на самом деле, это страх смерти. Все остальное так или иначе решимо и победимо. Бессмертие достигается разными путями но в принципе только одним способом жить как человек и оставить после себя результаты человеческой жизни настоящее духовное а не животное но что в этом доме было им сделано он жил в маленькой квартирки с Григоровичем, который познакомился с ним еще в инженерном училище. Они вместе учились в замке. Но Григорович был художественная такая артистическая натура, красавец, любимец женщин. Это уже середина, даже начало 60-х годов. Это надо видеть гравюру 50-х. Представляете, он был... Такая знаковая фигура в светском обществе, что его гравированный портрет был создан. Ну, бедный. И поэтому там жизнь этого светского человека, хорошо известного обществу, в этих комнатках напоминала Федотовский завтрак аристократа. Григорович оставил упоительные воспоминания о том, как они с Достоевским жили там, за, за стеной как деньги их расходились в первые две недели, бюджет у них был 50 рублей в месяц. Но это, конечно, не нынешние 50 рублей, а что-то вроде, очевидно, 15 тысяч нынешних. То есть мало. Тем более для молодых, холостых людей. Дальше они бегали в этом же доме, покупали булки и желудевый кофе. И на этом жили вторую половину месяца. Вот. Но они писали это было очень важно. Они жили тем, что писали. Это составляло смысл их существования, скромного, трудового, замкнутого, исходящего из характера Достоевского и внешнего, несколько напоминающего фейерверк во время праздника существования Григоровича. Но когда он возвращался из внешнего мира, он также становился тружеником писателя каковым был постоянно Достоевский, живший очень скудно, на маленькую, совсем малюсенькую пенсию. Как вы знаете, он вышел в отставку поручиком, всего лишь навсего военных инженеров корпуса. Состояния в семье почти никакого не было, то есть он жил литературными трудами. Ибо к литературе имел колоссальное влечение. Вообще человек должен иметь влечение, и влечение, которое должно его захватить полностью, деньги – только подсобный материал. В этом смысле я согласен с этой последней рекламой, где популярный актер рассказывает, что, глядя на деньги, надо видеть людей. И в этом есть смысл. Поздно только мысль эта пришла в средства массовой информации. Боюсь, не фатально ли уже поздно. Поэтому про Григоровича мало, а вот главное, а что же было сделано Достоевским вот там за стенкой, образно говоря. Мало кто знает, что, во-первых, Достоевским там на русский язык был переведен и опубликован в его переводе. Один из самых берущих за душу, щемящих сердце, если, конечно, это сердце еще есть, романов «Оноре де Бальзака. На самом деле, «Оноре Больсак», никакой он не «де», он украл эту дворянскую приставку, фамилию Бальса. Ну, у каждого есть слабость. Да. Не, не за это же мы их любим, естественно. Это роман о девушке. а девушке несчастный, потому что она родилась в богатой семье, где все чувства были убиты, и которая сама начинает нравственно в этой леденящей атмосфере постепенно умирать. Но сохраняет до конца искру живого человеческого душевного состояния, но скрытую теперь от всех. Вы, я думаю, все читали этот роман. Я вас в этом случае на это надеюсь. Это Евгения Гранде. Найдите в Российской национальной библиотеке, понятно, в журнальном фонде, вы найдете этот журнал, где в 1944 году был опубликован перевод Евгения Гранде Федора Достоевского. Но главное, главное было впереди. Он начинает работу в сорок пятом году над своим первым романом, который сделал его моментально известным раз и навсегда. Это там. Об этом даже в мемориальной доске, висящей на доме, в переулке. Правда, поэтому Народ так проскакивает по проспекту, а доску видит один из четырех, потому что нужно быть наблюдательным и любопытным, а мы ленивые и любопытны, как очень точно заметил Аспушкин, первый русский летчик-испытатель, как считают герои известного советского анекдота, там были задуманы и написаны бедные люди. Вещь уникальная. Как, в общем, и все, что вышло из-под пера Достоевского, хотя, честно вам скажу, поклонником его литературного стиля не являлся, не являюсь и, наверное, уже не смогу стать. Значимость понимаю, и чем дольше живу, тем больше ее понимаю. Отсюда безмерное уважение и преклонение. Но это не мой писатель вот по форме изложения. Ну, опять-таки, вы же знаете, что каждый пишет в соответствии со своим психофизическим состоянием, и тут никто никому не судья. Вот этот роман в письмах был написан там. Он работал над ним 9 месяцев. Иступленно. самопожертвенным, Что вообще было свойственно всегда этому человеку. У него вообще натура очень противоречивая, он в известном смысле уединялся всегда от общества, но, с другой стороны, постоянно и жадно впитывал все, что это общество могло предложить. Все его звуки, все его жесты, все движения, запахи без этого писатель вообще не может. Но когда он работал, его не было. Он был весь там. Переписывал пять раз этот текст, так что Толстой не одинок, это мы просто про Толстого знаем, что Софья Андреевна рука отнималась. А Достоевский переписывал сам, пока не женился вторым браком на своей стенографистке, которая полюбила его на всю жизнь. И в техническом смысле ему даже некоторое время и повезло с Когда рукопись была закончена, он заш... вошел к Григоровичу, попросил, чтобы тот посидел и послушал. И вот тут началось чудо, началось колдовство. Книгу надо брать в руки, ее надо рассматривать. И вот тогда начинается нечто. Это как в толпе мы вдруг видим лицо. И это лицо нас привлекает. А если нам хватит духу, мы попытаемся с этим человеком завязать контакт в толпе. И если этот человек пойдет на ответный контакт, вдруг перед нами начнет раскрываться космос. Вот уж кто точно умел показать, что человек – это космос, в каком бы мерзком обличии этот человек не представал, был Достоевский. И когда вы начинаете ее читать, вы перелистываете страницу за страницей, вы рассматриваете иллюстрации. Безумно плохи современные книги, безиллюстративные, ради удешевления производства. Когда вы читаете, когда вы ее держите в руках, перелистываете, возвращаетесь снова, рассматриваете иллюстрации, вы не просто вступаете в органолептическое общение подушечками пальцев, если текст вас действительно захватит и поведет за собой, начинается то, о чем просто он не задумывается, читатель, но что точно происходит. Это соответствует касаниям, то есть начальной стадии любовных ласк. И чем дальше вы вчитываетесь в книгу, тем глубже этот процесс. И вот тогда... Психическое переходит, физическое переходит, психическое, эмоциональное, в нравственное. И вы проливаете слезы, если вас это тронуло, либо вы не бежить готовитесь бежать на улицу и свергать эту подлую жизнь. Это оргазм, оргастическое состояние, акмическая точка. Он ему читал. И Григоровичем творилось нечто. Вот как всякий настоящий человек и настоящий писатель, Григорович не был гнусно завистлив, как герои мастера и Маргариты, ненавидящие одни мастера, другие Ивана Бездомного. Потому что после того, как чтение закончилось, Григорович был в таком состоянии, он не просто его хвалил, он вырвал рукопись, в прямом смысле этого слова, силой отнял. И убежал. Куда же он побежал? Напротив. В Поварской переулок. Два шага. А кто жил-то в Поварском переулке? Коля, сын покойного Алёши, как назвал его потом Маяковский. Между нами затесался Надсон, но попросим куда-нибудь. Наща. Некрасов. Уже издававший в это время Альманах физиологии Петербурга. Он принес ему этот текст, заявив, что родился великий писатель. Его надо опубликовать. Но Некрасов уже битый жизнью и судьбою, уже ставший очень практическим вот таким вот, одним из бальзаковских героев своей издательской деятельности. Там, а Некрасов тоже это должен быть отдельно вообще. Вечер. Не, не эти сопливые сусальные рассуждения о певце русской женщины, тяжелой жизнь русского крестьяна. И эти все литографии тоже они не дают представления на самом деле. Духовный мир скрыт там, внутри. Николай сказал, ну вот у тебя вечно все великие писать. Ну, впрочем, давай. Почитаем, ну, для опыта 10 страниц. Если вот не захватит, тогда. А если захватит, мы, ну, может быть, еще 10 прочтем. Григорович пишет, они прочли 10 потом еще 10, а потом читали до глубокой ночи. Сначала читал один, потом, когда уставал, читал другой. То есть слух читали, воспринимали как положено. Некрасов был повержен. И несмотря на то, что было 4 часа ночи, сказал, так, идем, идем к нему, будем... Он сказал, слушай, Григорий, сказал, ну, вообще-то 4 часа ночи, он, наверное, спит. Ких! Спит! Какой сон? Это выше, чем сон. Идем. Пришли, разбудили. И Некрасов теперь уже сказал ему, что он гений. Что это великолепно. И что это будет отнесено к Белинскому завтра же. А пока ложитесь спать. И ушли. Достоевский говорил, писался: какой мог быть сон. О чём? На следующее утро рано они побежали. Ну не Григорович отсыпался. Ему надо было вечером хорошо выглядеть перед женщиной. Побежал, пош... ну не побежал, все-таки пошел, но быстро к Белинскому. Пройти надо было не до Белинского. Немножко быстрее, чем сейчас, от улицы Некрасова до улицы Белинского, или от этого места до улицы Белинского. Ибо Белинский жил в доме на углу Невского проспекта и Фонтанки. По-моему, после капремонта там доску не возобновили, да? Я не помню. Мне кажется, не возобновили. О том, что на этом месте был дом, где жил Белинский. Ну, как фигня какая Белинский. Деньги надо стричь Белинский. Он доктор что ли белинский еще тогда жил в тех комнатах которые в первом этаже они были они выходили на задний двор вот он не мог любоваться течением фонтанки а любовался он конюшней и навозными кучами возле нее а то мы удивляемся чего так быстро умер я бы тоже уже умер, я жил здесь, в доме 15 в коммуналке. До этого на пяти углах. Очень способствует, надо вам заметить, к умиранию жизнь простого гражданина нашей страны. У Белинского эффект был еще страшнее. Белинский тоже очень холодно встретил, потом начал читать, но Это вам надо читать вообще воспоминания о Белинском. Что с ним стало твориться, какие корчи его стали брать. Белинский был еще хуже, чем Достоевский, закомплексованный человек. Он даже жениться долгое время из-за этого не мог. У Достоевского хотя бы в этой сфере, в общем-то, все было нормально. А Белинский, ну, почему он Гоголя-то так понял? Одинаковые проблемы. Правда, у Гоголя зашедший совсем в тупик. Но вот иногда могут сказать, ну зачем об этом говорить? Друзья мои, мы же не в замочную скважину подсматриваем. Историку необходимо понять, почему так это пишется, а не как-то по-другому. И поэтому пока он не разберется со всеми сторонами жизни своего исследуемого им героя, ни черта не получится. А читатель не узнает, что же на самом деле творится в сердце человеческом. Там во вторник был очередной день рождения последнего нашего государя. Опять, как всегда, говорят какие-нибудь благоглупости, культурные словеса, политические умолчания. А на самом деле все бы стало понятно и стало бы чрезвычайно грустно и жалко, если бы взяли, опять же, зашли бы в ту же российскую национальную библиотеку и заказали бы Личную переписку императора Николая с его супругой Александрой Федоровой. 25-й год издания. Наши идиоты советские, как только это вышло в Праге, решили тут же переиздать в Москве, чтобы разоблачить до конца. Получилось, как у Булгакова, разоблачили. Потому что как только это стали читать, это отправилось в спецхрам и больше не переиздавалось. У нас бывают иногда вот такие капитальные глупости. Ну, как вот издали первый тон капитала в подцензурной печати, понимая, что, в общем, книга вредная, но настолько сложно написанная, что прочесть ее никто не сможет. Ну, к сожалению, кое-кто прочел. Нам это и кается до сих пор. Издали вполне легально. В 70-м году 19 -го века капитал в городе Санкт-Петербурге. Как говорил простой народ, сам Петербург. Вот, Белинский потребовал просто, чтобы к нему привели этого человека. Примерно вот так, как писал потом Есенин в своем Пугачеве. Приведите мне этого человека. Привели. Поднимаясь по ступенькам, Достоевский испытывал тоже, наверное, Герои античных мифов должны были испытывать, поднимаясь на Олимп. Встретил его Белинский, важно и холодно, но это длилось всего лишь минуту, после чего началось извержение вулкана. У Белинского из-за его проблем еще и речь была не вполне приятная на слух. Он постоянно вскрикивал, подвывая при этом чуть-чуть. Но то, что он говорил, обрушила Достоевского. Белинский прямо ему сказал, что он будет великим писателем, что он уже сейчас велик, что он пишет о том, о чем не пишет никто. То есть вот в этом маленьком треугольнике, вы понимаете, да? Сто шагов до фонтанки, 40 шагов поварской переул. Родилось важнейшее из явлений нашей культуры. Родился Достоевский. Из этого домика он стал ходить к Белинск, Ходя туда, он познакомился со всем кружком Белинского, в том числе с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Потом Григорович и Белинский подняли, подняли его, второй этаж, и там ввели в гостиную Панаевых, где он познакомился с Панаевым, и тут же, в этот же вечер, по самой пятке влюбился во вдочь Панаевых. Потом излечился, конечно, но ее облик, а частичный характер он передал и сестре Роди Раскольниковой, и Настасе Филипповне. Такие вот дела здесь на этом маленьком перекрестке творились. Потом он уехал из этого домика, но недалеко, в Кузнечный переулок, дом 5. И прожил там несколько месяцев, даже не подозревая, что потом это будет его последняя квартира. А оттуда он уже поехал жить в другие адреса, пока не попал в дом Шиля, где его арестовали в ночь на 23 апреля. 1849 года после началось его хождение по мукам и превращение уже в величайшего русского писателя когда он наконец вернулся сюда уже великим достоевским поселился опять в доме 5 позднечном переулке он мог видеть купола Владимирской церкви мог слышать колокола, ее колокольни. Но самое интересное и важное для Владимирского проспекта он отдыхать очень любил в церковном садике. Вот он перед вами. Народ пробегает и даже не понимает, что это же райский сад, как положено. Вот заметили у самсонестра и пророчица Анны, там нет сада мертвое пространство, пространство вокруг храма должно быть живым для того, чтобы клирики могли в перерыве между служением посидеть, прийти в себя и углубиться в мысли. Вот он там любил сидеть, там была песочница, играли дети, то есть то, чего сейчас нет, церковь была демократичнее при страшной царском режиме. И воспоминание осталось о том, как он сидит в пальто. И мальчик трех 4 лет, значит, играет в куличики. Ему понравилось пола пальто Достоевского, он на нее куличики стал ставить. А Достоевский говорит своему спутнику: "Что же мне теперь делать? Я же не могу встать, ребенок же раз, мальчик расстроится". Наконец приподнял пол, встряхнул куличики, встает, прибегает, мальчик говорит: "А где же пирожки?". Достоевский: говорит, "Знаешь, они такие вкусные, что я их съел". Ничего, дядя, я тебе сейчас еще сделаю. <свят> И ушел. Последний раз Достоевского Владимирская церковь лицезрела 1 февраля 1881 года, когда гроб с телом писателя несли с Кузнечного переулка на Владимирский, по Владимирскому на Невский, а потом в Лав. Похороны Достоевского в тот день по количеству сопровождавших тела сопоставимы с похоронами другого великого русского человека, которые тоже прошли по Невскому проспекту за 81 год до этого с похоронами Суворова, запрудившими весь центр Петербурга. И точно надо вам заметить, как великого русского полководца, великого русского писателя сопровождал народ. Император Павел запретил гвардии провожать Суворова и сам не участвовал в этом. Но 30 тысяч человек шло за гробом бессмертного, вождя российских сил. Также огромная толпа, перегородившая весь Владимирский, а потом Невский, шла в лаву. Дело в том, что Достоевский хотел быть покороненным на Новодевичьем кладбище, рядом с Некрасовым. Но игуменья, не забывайте, это женский монастырь новодевича, запросил такие деньги, за продажу участка, что семья Достоевского тут же <coughs> отступила. А через сутки пришло официальное приглашение из Александра Невской лавры на Тихвинское кладбище. Все расходы лавра брала на себя. Так что, прошествовав в последний раз вдоль храма Сего, он успокоился под сводами Свято-Духовской церкви и был похоронен на Тихвинском кладбище, то есть рядом с часовней, посвященной конь Тихвинской Божьей Матери, недалеко от могилы Василия Андреевича Жуковского. Вот так. Так закончилось физическое соприкосновение Достоевского с Владимирским проспектом но до сегодня не прекращается его духовное пребывание на Владимирском проспекте. Это я вам ничего не рассказал о молодом Мусоргском, жившем на Имской улице в доме номер пять по Имской. Но это может быть как-нибудь другой раз. Благодарю. Я обычно начинаю вот такие вот такого рода встречи, как раз с объяснения того, что не подходящее для экскурсионной деятельности мест в историческом центре Санкт-Петербурга нет. Исторический центр это от Ушаковского моста, который заканчивается Крестовским. Ну, можно еще Виллу Роде прихватить память, что оттуда в Пьянна-Бедераспут, он однажды выбрался Вот. А на Черной речке были дачи в первой половине 19-го написанные как раз Волконским, когда он пишется им кулергардским, «молодежь». Где -то, где -то. Вот. И до водного канала. От угольного порта и до излученной Невы захвата Новочеркасской, ну, где славуто бедно все-таки стояли казаны в 145-м. Новочеркасского императора Александра Третьего полка. Потому что город Новочеркасск площадь не имеет отношения. А прежде вы и так исповелись. Вот. Здесь нет таких мест, про которые нельзя было бы рассказать. Есть лень. Лень туристических агентствах, Как говорили в первом и двадцатом веке. Крути, Гаврила. Расскажем про Невский. Заедем в Эрмитаж. Хватит с ним. Потом повезем их после обеда в Петербург. Я думаю, что нужно их заманивать не на три дня в Петербург. Вот в чем дело. Это называется «работать». А цинизм вреден для вашего душевного бизнеса. Конечно, я практикую экскурсию, которая начинается от домика Арины Родионовой, ногу Кузнечного и Марата, и иду, не спеша, по Кузнечному, потом по Владимирскому, рассказываю, потом поворачиваю вперед, выхожу в фонтан, заходим по собляк Карловой водой, выходим, вы знаете, полтора часа заканчивается на Аличковом мосту, народ уже несколько не выдерживает идти на Манежную площадь, я всегда рассчитываю за не доходят к тому, как им этого достаточно Вот вам, пожалуйста. Оказалось, что тут есть, о чем поговорить, надо уметь видеть. То есть туристические агентства, конечно, должны растить экскурсовод и сами относиться несколько по-другому к этому роду дети. Еще раз повторю то, с чего я начал, нет неинтересных улиц. За 300 лет в историческом центре Петербурга жило очень много интересных, а иногда и выдающихся людей. Чего стоит только лишь один дом наискосок от Пантелеймона Целителя на углу песни. Да, Отметились сразу три великих композитора члены могучих кучей. Почему-то они жили там в разное время. Вот он, пожалуйста. Или, например, соседний большой двор, знаете, написано перед этим? Я вычислил, Знаете, что это такое? Это тот двор, который описан Чарушиным в рассказе «Верный Трой». Читали? Ай-яй-яй-яй-яй. Прочесть самой и если они еще способны это воспринимать. Это история вот про эту верную собаку. У которой после схватки с ворами отнялись задней лапки и ей сделали с кузовом игра детского самослава. Ну, а да, это вообще был эксперимент, я думал, что мы в Владимирской церкви ну, минут 25. Но тут меня понесло, например, так же, как здесь и мы там продержались полтора часа. В основном речь шла о церкви, об иконах, о том, что такое храм. Но моя точка зрения, все зависит от людей, которые работают в экскурсионных бюро и музеях. Все зависит от человека. Человек решает. Просто надо вдуматься в знаменитую тезу Эрнеста Хемингуэя. Человека можно убить, но его нельзя победить. Ну, на деле это все серьезно, это же понятно. Так ведь интересно же, долететь до Луны, когда ее не видно, когда, видно, и дурак долетит. Наш барон любит как труднее. Поэтому барон остался. Остальные бароны, графы, не дожили. Я не шутя говорю, я все время произвел исследование Монхаузена. Все не так просто даже не подозревает благодарный зритель, что фильм, в основу фильма положена подлинная история последних лет жизни мульхарозной. Да, да. Только горе переменил акценты. Жертвой была Якобина. Она умерла после этого времени. А Анна в жизни была такая. Лисичек-стеночка, которого хотел обобрать престарелым бароном, в последний раз в жизни влюбился, и над ним дети вынуждены были учредить опеку. Как над ним меня. Можно себе представить, что должен был переживать этот неординарный человек, оказавшийся в таком состоянии. Голинг, естественно, вывернул ситуацию, потому что ну, у него были другие задачи. Вот. Понятно, да? Но это не выдумка. В основе лежат реальности. Да. Есть эта лекция, она была опубликована в открытом университете. Я, я выдержу. Разгрыгович когда появился в моей жизни, я, конечно, не думала, что так уж и Я думала, что мы сделаем экскурсии, немножко лекции, ну вот так немножко. А потом я поняла, что, во-первых, пустота, и пустота у меня была лекция. Я очень много узнала за два года, я, может быть, за, за те 20 лет но узнала столько за эти два года. И такой большой потенциал Марина Григоровича и еще и его друзей знакомых. Вот, значит, что мы делаем? Мы делаем встречи. Мы делаем вот такие встречи. Были ли у нас встречи в университете. А мы делаем фильмы по этим встречам, я уже иллюстрации какие-то. С фильмом мы делаем. У нас 15 встреч, чтобы заняться демонтажом. Вот делаем экскурсии, делаем все, как вот. есть пожелания, есть какие-то представления, какие-то ожидания. Мы всегда работаем именно с тем, как хотят гости. И именно тогда ты видишь эти глаза. Ну а потом их переформатируем. Да. Да. Но они не жалуются почему? Ну, потому что я считаю, что вы знаете больше, чем мы все. Мы можем сказать свои же вот. Но я, я прям я прошу да, говорить. Мне интересно, да, кто, кто что знает. Или ну, на, на какую личность тянет. Потому что эта личность потом она вытягивает такие вещи, Петербург, конечно, в этом смысле потом. Ну, как и Москва. М -м -м. Вот. Значит, место особенное. Я понимаю, что люди здесь особенные, да, поэтому я могу сразу сделать предложение ваших мероприятия, места, события, показать нашим кругу. У нас есть страница ВКонтакте, на Фейсбуке достаточно ошибнно. Вот, дальше, значит, индивидуальные экскурсии интересны, глуповые тоже очень интересно. Можем собрать ваших гостей по вашим интересам. Можем начать из вашего места. Прямо собрать у вас. И пойти? где-нибудь. Ну, то есть вообще настройки. Когда другой это отношение отношениях праздник, потому что варианты, вот исходя с места на одной экскурсии после одной экскурсии, я попросила парень другого сходить с места, потому что он поворачивался. А ты столько поднялась? Я не помню. Она вот такой значительный прогресс. Вот. Поэтому иногда, значит, по марсовому поле говорим, ну все-таки иногда гуляем. Ну вот, да. Поэтому, конечно, хочется больше времени проводить в прогулках. Прямо хочется там. В принципе, такая индивидуальная прогулка часа на три. 2 часа будет курс-пакет. А еще часик на вспомнить, что-то спросить, что-то поговорить, переварить. Для гостей, кто сюда приезжает. Это может и случиться от до да, катер. И в принципе мы можем даже и на автобусах сделать. Когда много людей. Значит, у нас в прогулке до 12 человек. А вот если катер, а автобус можно взять больше. Катер вообще хорошо. Ну дети, да, внимание, фокусируемся. Да, да, да, да. Том, у меня есть несколько не разных не катеров, есть побольше, поменьше. Я очень рада вас видеть. Мне кажется, вам понравилось. Я Мне очень понравилось, я в совершенном восторге. И я к своему суду а, этого божественного человека не знала раньше, представляете? То есть у нас связи с Грецией – это вообще про-греческий город. Правда? Да. Начиная там вообще от очень давних времен, и особенно когда в вот Кападистре, здесь был Иоанн, Иоаннис, да, правильно ему говорить по-английски, министром иностранных дел, и приехало огромное количество греков, и вот мы с ними, с их детьми, друзьями, знакомыми родственниками, или с русскими людьми, тоже, неважно, которые там масса связей России и Греции. Вот мы приблизительно это же проделаем, но я, конечно, не обладаю той степенью знаний как Борис Григорьевич, я просто преклонилась. Как Елена Короликова, Музей Искусства Вейера коллеги, я, тоже я, на самом деле, хочу выразить благодарность за то, что вы сказали, что нужно туроператоров подталкивать активно, к тому, чтобы Санкт-Петербург превращался в город огромных возможностей, огромное, огромного информационного поля, потому что, конечно, действительно, Эрмиташевские музеи Бринерда – это прекрасно, но, действительно, в Санкт-Петербурге есть огромное количество новых, уникальных, замечательных мест. В частности, вот я имею удовольствие для вас, для всех представить в Музее искусства веера, приглашаю вас, приходите к нам удивительное, потрясающее а. атмосферное место, Каменноостровский проспект, дом 73, дом 75, дом 1. Буду рада видеть, все расскажу, покажу, и, надеюсь, заставлю вас полюбить этот хрупкий, изящный, прекрасный предмет веер. Кроме того, у нас в коллекции есть мужские веера, так что, уважаемые господа, будем рады вас видеть. Спасибо большое. И спасибо большое, Наташа, за то, что пригласили, и... Заставили, да, нас почувствовать эту прекрасную, удивительную атмосферу Владимирского проспекта. Спасибо большое. Спасибо. Всем добрый день. Елена, компания «Персонал Турс». Спасибо большое за интересную лекцию. Мы занимаемся приемом в Санкт-Петербурге и только на индивидуальной основе. Поэтому приятно заметить, что последние несколько лет стало меняться сознание наших туристов, и особенно русских, да, то есть российских. И приятно то, что люди уже приходит к тому, что не хотят стандартные экскурсии, да? ну, не в обиду будет сказано, естественно, ни Эрмитажу, ни Петергофу, а что-то интересное и уникальное. Поэтому спасибо большое, действительно много новых идей, и, так скажем, будем продолжать развиваться. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Светлана, агентство «Шторг Смонокатс», мы креативщики, ну, немножко не из этой отрасли. А, знаете, у меня эта лекция навела такую странное чувство, что в школе нам преподают э, литературу да, с точки зрения… ну, нет, не, нет очеловечивания, не очень бы хотелось, конечно, чтобы учителя как-то взяли на заметку вот эту человеческую историю, тогда мы бы лучше запомнили, скорее всего, людей и к книгам отнеслись по-другому совсем. Бизнес-экономерная станция. супруга, мы тоже выпускники Академии культуры. Спасибо вам за лекцию, это хорошая пощечина, пинок. А насколько Иван Турфинма Фаминга. Мы занимаемся приемом <с> туристов в Санкт-Петербурге. Я думаю, что, в принципе, наверное, больше всего интересно было бы французским туристам подобного рода что в принципе, интересен город Костоявского, очень много их посещает музей. И собственно, у меня даже по ходу дела родился вопрос, может быть, разрешиваешься как-то прокомментировать, почему именно для французских туристов этот культурный пласт настолько интересен? У вас есть какие-то предположения? Понятно, почему. Это же экзистанс чистой воды, то, что то, что писал Достоевский, на мой взгляд, это экзистенс в чистом виде. Просто вторая половина XIX века это не было оформлено до конца, в связано. В известном смысле, да. И это близко их духовному мироощущению, поиску ответа на Важнейший вопрос. Французская культура всегда этим и славит. Постановка самых важных вопросов, связанных с бытием человека, и решением. Ну а когда появилась философия экзистанса, возьмите вот. сравните, ну хотя бы вот то, что он пишет о своем детстве, вот, с тем, как описывает внутреннее состояние. Достоевский, вы видите здесь прямую перекречку, конечно. Поэтому я думаю, что да. В этом очень много схожести. То есть, вот, не русский резокзотик, а именно вот эти духовные перекрестки, где свой своего познаев. Ну, это, на это очень Здравствуйте, меня зовут Екатерина Слово. Я и вас, наверное, все-таки не, не занимаюсь туризмом, я турист, я путешественник. И я когда езжу, я стараюсь очень глубоко проникать в те места, где я бываю. Мне интересны внутреннее устройство, самопытность, инсайт. И мне всегда было жаль, ну общем, много где была, и друзья, которые занимаются туристическим бизнесом, просто буду писать часто. Но меня всегда печалило в том, что я, опять же, из провинции родом, поэтому у меня всегда много друзей и родственников, которых я вожу по городу и что-то стараюсь им рассказать. Меня всегда печалило, как обеднена Россия тем, что люди мало бывают в Петербурге и мало, в общем, знают о нем. Я сказала, что если человек был в Рометаже и прошелся по Невскому, это уже много, это правда много. И вот в связи с вашей лекцией я вспомнила историю о том, как я три года, проучившись в Красноярском университете, очень сочувствовала своей подруге, которая никак не могла получить выше тройки» за курсовую, а ее курсовая называлась «Образы царского села» в поэзии Анна Ахматовой. Я ее спросила, Наташа, а когда ты последний раз была в царском селе? никогда не была. Ну, зачем Вообще, как устроена культурная жизнь в России, я знаю. Вот. И мне бы на самом деле очень бы хотелось, чтобы вот такое освежение знаний и чувств, как у нас случилось сегодня. Ну, у, по меньшей мере с людьми, которые претендуют на то, что они имеют высшее образование, случалось бы. Я думаю, что мы как-то сможем что-то придумать для этого. Спасибо вам большое. Всем, день добрый. Меня зовут Александра. Я работаю на Райдон Монт Карл, также занимаюсь дизайном, сотрудничаю с чудесным отелем Golden Garden, рестораном Федор Михайлович Достоевский. Я вообще за любую движуху, кроме голодовки, особенно если это какой-то такой пинок, пендель, пощечина, который помогает нам не стоять на месте, не тухнуть, не загнивать изнутри, поэтому я очень рада и счастлива, что у меня есть Наталья Солнцева, которая вс время эту движуху нам устраивает и знакомит нас с совершенно чудесными людьми. Спасибо большое, Наташа. Огромное спасибо за потрясающую лекцию. Конечно, это место для меня дорого, оно для меня очень странное. Я здесь жила на Колокольной улице в доме с мозаикой. Место очень насыщенное, просто безумное. И Извините, я так разболновалась, вспомнилась <смех> весь <серийский смех> период, потому что в личной жизни происходили очень мощные эмоции, сильные события. Я, конечно, все это вспомнила. Это, ну, просто потрясающе. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Матюшечкина. Я специалист по э, выездному туризму. И мне очень приятно вас всех здесь видеть, потому что я могу сказать, что, ну, питерского выездного туризма на сегодняшний день ну, по большому счету нет, и очень приятно, что въездной туризм работает, что туризм в городе есть, что есть люди, которые занимаются этим, которые отдают этому все свои силы, поэтому удачи вам, вот, и хочется сказать, что это замечательно, то, что в Питере туризм есть на сегодняшний день, это всегда очень приятно. Здесь Всем привет. А, я здесь представляю, на самом деле, туризм, внутри не, не историю, а институт вертибрологии, мы с Натальей недавно знакомы и надеемся развивать и медицинский туризм, и вся часть Санкт-Петербургии. А, вот. спасибо вам большое за лекцию. На самом деле было очень интересно. Я знаю, что вы читали лекции в Санкт-Петербургском государственном университете. Наверное, вернусь. Наверное, вернусь. Я а, просто хочу с вами сюда очень... поеду. Я очень жалею, что не имел удовольствия послушать Ваши лекции во время своего учебы, потому что на самом деле всегда самые любимые преподаватели, у нас были самые интересные лекции, это были преподаватели, которые так или иначе заставляют видеть в каких-то исторических событиях за вот этими именами, за датами, видеть людей. Собственно, это ну, всегда как-то очень лично воспринимается, поэтому это так интересно и увлекательно. Спасибо Вам большое. Президент Соколовкин, переводчик немецкий язык, работаю с туристами, завстоящей в Суцарии и Германии. И вот хочу сказать спасибо Валерии за интересное выступление. Мы тоже ходим, вводим по марата, по кузнечиному, кузнечный рынок, заходим, пробуем творог сметану, пытаемся разобраться, да, в чем отличие между сливками и сметаной. Иногда получается, иногда не получается. И вот, Именно эти пешеходные экскурсии вызывают очень большой интерес, очень большое удовольствие у туристов не только сидеть в автобусе и внимать, но вы пытаетесь провоцировать слушать да. некоторыми да. вопросами. Я тоже пытаюсь это делать, и как-то возникает диалог, они обогащают друг друга. И вот у меня встречный вопрос. В этом году мы празднуем 70-летие Победы. Как-то тема войны, она зазвучала в среде последних событий, все знают, на слуху Украины и так далее нравится, что не нравится, туристы приезжают, задают эти вопросы, потому что есть одна сторона в то, что они слышат радио по телевидению, то, что слышим мы. И тема вот, блокада Ленинграда, она, на мой взгляд, заключала в этом году очень слабо, потому что никаких новых выставок не открылось. У нас есть музей на площади Победы, памятник героическим защитникам обороны Ленинграда. Скоревское кладбище, <соединяющие> ну и вот другая, все Основные силы были брошены на дорогу жизни, вот эти вот периферийные, музеи. Ну, дорогу жизни сделали, но там есть проблемы, кто работает с туристами, понимаете, извините меня, турист хочет в туалет иногда выйти. Да, Поэтому меня... нужно остановиться и где-то хотя бы как-то этим воспользоваться. А на дороге жизни зайдем, вот, извините меня, труба. по остановке либо в Севдорске, либо уже… Асина, я, я понимаю, но как бы мы все работали вот в одной сфере, здесь как раз было предложение, 15 мая нужно было вести группу немецких туристов по дороге жить, и ты, отказай, ты вешу, что ты нам предлагаешь, в лесу, под елкой. Спрашивать? И вот. Что еще? Гид, гиды прибыли к стандартной программе, это гараж и меташик, говорят, про это, Гораш Эрмитаж, да, есть да. такая поговорка. Это Пушкин, Петербург, Эрмитаж, Исааки, Пежопал, КППК, обзор. Взял. Дальше этого речь идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мали Я представляю туристическую компанию «День Хочу присоединиться ко всем благодарностям, которые прозвучали, и организаторам этой встречи, и непосредственно Борису Григорьевичу. Очень приятно, что я вырос в этом городе, да, но, как сказать, вот в самом центре города родился и вырос. И мне всегда было интересно. Была интересна история города. Так получилось, что и работал, и работаю в центре города. Да, и, Вроде бы как ходим постоянно а, мимо, не обращаем действительно внимания не на какие-то, а, а, а, бы, казалось бы, мелочи, да, и как бы, правильно сказали, что можем стоять на месте, поворачиваться и рассказывать про каждый дом, про каждый этаж. И это очень интересно. Все, большое спасибо. Занимаемся мы приемом туристов и очень приятно что предоставлена уникальная возможность познакомиться с вами Там как надеюсь что будем к вам обращаться сегодня я счастлива потому что понимаю что мы еще один шажок сделали к тому чтобы наш город звучал ну, сказать более достойно чтобы он звучал немножко по-другому чтобы настроили мы звук Восприятие наших туристов на какую-то другую новую волну. Сказала новую и вспомнила и хочу вам этом сказать. Мы два года уже делаем проект путешествие в Новый Петербург. Этот проект был придуман управляющий этого отеля Тамара Черный мной. То есть мы как-то сели и сказали, а надо нам привести агентство региональное. А давайте привезем. А что мы им будем показывать? Она говорит, «Ну что, экскурсионку нашу?» Я говорю, Томара". «Ну вот, да? этаж гараж?» «Ну, нет. Что мы будем делать?» и, и мы решили показать новый Петербург с его пространствами, крышами, новыми музеями. Первый год э -э, мы собрали порядка, наверное, 20 человек-участников из регионов и, наверное, человек... Э -э, Компания-15 нас его поддержала вот здесь -э -э, на мероприятии. На следующий год Мероприятие развернулось и шире, в нашу сторону вдруг посмотрел город. Мы видели в этом такой большой потенциал. Огромное спасибо тем компаниям, которые с нами уже в этом году работали. Мы здесь уже наши гости до сих пор вспоминают, что вы давали им там фотографировать, водили э, в выходной день. И я э, кого-то сейчас, может быть, не упомяну, правда тоже очень волнуюсь, потому что тема мне близка и города. Я когда-то в этот город переехала, потому что Витя Хрисакель сказала, я хочу, чтобы моя дочь его видела как можно чаще. Я искренно из-за лупки до сих пор, мне говорят, что зуба зашла из Чемного моря, из-за лупки, да? Воронцовский дворец, гид Воронцовского дворца, ну, Петербург. А, это, этому городу благодарна, он мне дал все, он мне дал, Борису Григорьевичу, он мне дал вас. Я счастливый человек. Спасибо вам большое. По делам можем поговорить чуть позже. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо за утро, спасибо за день. И танцы.